Предыдущая неделя была региональной, каждый депутат посетил свою территорию. Это делается для того, чтобы не отрывались от жизни, это для того, чтобы выяснить ситуацию на местах, какова она, и в конце концов ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе и есть ли жизнь за пределами Садового кольца. Есть. Но порой это, можно сказать, и жизнь не называется, потому что если, я представляю Саратовскую область, если, например, на территории отсутствует практически работа, и нет возможности получить достойную заработную плату, люди уезжают в поисках счастливой жизни в другие регионы. Нельзя назвать нормальной жизни, если отсутствуют муниципальные дороги. Если с федеральными трассами более-менее в Саратовской области э, налажена ситуация, то межмуниципальные дороги и внутримуниципальные просто отсутствуют, а значит не ходит общественный транспорт, значит люди не могут доехать ни до поликлиники, ни до больницы, не э, решить вопрос э, э, со школами и так далее, потому что оптимизировали все, что возможно и невозможно. Сложно назвать ситуацию доброй, когда э, врачей не хватает, около 50%. И оптимизировали до такой степени, что несколько районов объединяются для того, чтобы в одной больнице лечились все, кто туда доехал. Но, пожалуй, остаются по-прежнему проблемы и с обманутыми дольщиками, и с детьми сиротами и, и так далее. Но а, б, наибольший ажиотаж вызвала ситуация а, с концессионными соглашениями. Водоканал, который в Саратовской области а, уже 6 лет находится в концессии, но по-прежнему только после обращения к, а, прокуратуры начали заниматься заменой насосов. Трубы как текли, так и текут, и никто их не собирается ремонтировать. Но концессии т а, превалировала над всеми проблемами, которые существовали на территории Саратовской области. Тарифы им утвердили повышение на 9%, они получили, люди получили платежки, которые им выставил Т ⁇ Это а, в два раза, полтора раза цены просто запредельные. Мы прекрасно понимаем, что этот вопрос наверняка возникнет сегодня, когда будут слушания. И а, с, с точки зрения Компартии Российской Федерации конституционные соглашения себя и жили, показали, что они не не могут решить проблемы, а значит нам нужно возвращаться к закону, который был по аналогии 185 когда федеральные э, денежные средства вливались в регионы для того, чтобы исправить ситуацию по жилищно-коммунальному хозяйству. И 44-й закон, признанный народе, э, закон об откатах, он не дает возможности ни строить, ни ремонтировать, ни делать нормальные закупки, потому что представляет интересы только определенные э, горстки людей, и э, к людям это отношение никакого не имеет. Поэтому сегодня будут слушания, и я думаю, что масса вопросов, которые я не озвучил, будут озвучены у нас э, на наших парламентских слушаниях. Спасибо. Сегодня на правительственном части мы заслушаем первого министра в этом году, это Министерство строительства. Безусловно, будет много больших цифр, и те достижения, которые мы видим в 2022 году, они, конечно, говорят об активной деятельности министерства. Но не надо забывать, что у нас Министерство строительства, это не только строительство, но еще и Министерство ЖКХ. А здесь, как мы видим, проблем очень много, проблемы решаются крайне медленно. Очень важный момент, который был в прошлом году, это повышение тарифов дважды. Несмотря на то, что правительство рекомендовало повысить тарифы на 9%, есть регионы, которых повысили и на 10% и на 11% тарифы. Мы, конечно, мимо этого пройти не сможем мы будем очень жестко ставить вопрос по регуляторной политики в этой области. Конечно же, мы не можем не сказать о том, что крайне мало средств тратится на инфраструктуру ЖКХ. Если сегодня необходимо не менее 10 триллионов рублей на сети, на коммунальную инфраструктуру, которая местами изношена до 100 процентов, то в этом году правительство планирует потратить только 30 миллиардов. То есть такими темпами 300 лет мы будем реконструировать наши сети и инфраструктуру. Конечно же, мы такие вопросы будем ставить, конечно же, мы будем спрашивать об увеличении финансирования, и здесь увеличение финансирования должно быть кратным. То, что касается строительства, безусловно, не можем пройти мимо проблем, которые э, относятся к предоставлению жилья, жилья и квартир детям-сиротам. 350 тысяч человек нуждающихся, проблема решена только до 14 тысяч в этом году, и, конечно же, здесь нужен прорыв, нужны необходимые меры для того, чтобы финансирование было значительно увеличено. Проблема переселения граждан из аварийного жилья. К сожалению, как вы знаете, сегодня... Та граница, которая установлена для переселения, это 2017 год. Уже прошло 6 лет, и только 9 регионов справились с этой задачей. Мы сегодня об этом рапортуем, как о какой-то победе. Какая же это победа? Здесь, безусловно, необходимо увеличивать темпы финансирования, спрашивать с регионов. Необходимо выделять бюджетные средства для того, чтобы проблема была решена, потому что сегодня мы видим, что предоставление и решение этой задачи идет меньше, чем темпы роста аварийного жилья в стране. Поэтому мы предлагаем, чтобы здесь правительство увеличило финансирование. Поэтому сегодня будет достаточно серьезный разговор. Мы готовы к конструктивному диалогу, но вопросы будем задавать жестко и спрашивать за их выполнение. За последние 15 лет в республике Сахая якотия строится много объектов транспортной инфраструктуры. В связи с новым витком развития освоения Арктики, уже экономически, хочу заметить, Нужны новые транспортные схемы для, для связи с Большой Землей на наиболее короткий и выгодный сквозной транспортный коридор. Это строительство тоннеля под рекой Лена. Это будет неоспоримым преимуществом, чем предложенный проект «Мостовой переход». Был бы безопасным или выгодным по стоимости мост через Лену, он бы давным-давно появился и был бы построен уже. Чем хорош предлагаемый альтернативный проект тоннеля? Ведущие отечественные авторитетные ученые в области массостроения и тоннелестроения подавляющим большинством пришли к единому мнению, что только вариант тоннельного перехода под рекой Лена Наиболее выгодный по цене, по срокам сдачи в эксплуатацию, запуска и самое главное является безопасным. Матушка Сибирская могучая река Лена опасная во время ледохода, хочу заметить. Это сотни километров льда. Ни одна дорогостоящая свая не выдержит эти миллионы тонн воды и льда. А тоннельный переход, это даже будет не чувствовать, это будет происходить наверху. Зима или весна, это или лето, или осень, мостовой переход с учетом климатических условий может быть построен через 6,5 или 7 лет, тогда как тоннельный вариант будет уже сдан в эксплуатацию через 3 года основная проходка то есть земляные работы уже будут закончены через 15-16 месяцев я своим отечественным ученым доверяю и верю что тоннельный переход будет безопасным а ванты на мост поведут себя при таких климатических условиях минусовых температурах тем более они будут зарубежного производства вы, как все знаете, объявлены санкции, и вряд ли эти санкции закончатся не менее чем 10, 20 или 30 лет. И представляете, сколько надо ждать. Поэтому вот этот вариант будет заложен в камень клыба на 400-летие как раз воссоединение Якутии с Россией. Спасибо.